Здравствуйте! Все знают про осенний праздник Ханами, цветение Сакурой в Японии. Поклонники Востока знают про осенний праздник Мамидзе, сезон красных кленов, когда вся страна любуется сменой зеленой окраски листвы на оранжево-красную осеннюю. Но лишь немногие знают, что у нас может быть свое Мамидзе. Пускай классические японские клены, такие как клен Широсавы, веерный японский, не очень комфортно чувствуют себя в нашем климате, но ведь этими видами семейство не ограничено. Как минимум 9 видов прекрасно растут в Ленинградской области. Среди них есть крупные деревья и большие кустарники, есть виды с очень эффектной кроной и необычной листвой, а их осенняя окраска ничуть не уступает братьям с японских островов. При желании праздник осени. Можно устроить, не покидая страну. О многообразии кленов сегодня пойдет речь. Начать хочу совсем известного клена астролистного или платановидного. В природе растет в лиственных или смешанных лесах небольшими группами, предпочитая воздухопроницаемые почвы, избегая мест с высоким уровнем грунтовых вод и длительного застоя влаги. Осенняя окраска преимущественно желтая, крайне редко красная. Интересным моментом может стать тот факт, что клен астролистный занесен в Красную книгу Карелии, а вот для Северной Америки он представляет определенную угрозу. Если у нас с вами он не образует чистые леса, то там наоборот, Астралистный вытесняет очень похожий на него клен сахарный и некоторые другие местные природные виды. Происходит это из-за поверхностной корневой системы, которая оттягивает на себя воду и питательные вещества, а еще так уж получилось, что дикие животные предпочитают клен сахарный, а не астролистный. Курьезом можно считать тот факт, что крупнейшая сеть садовых центров Мэйра в США вообще отказалась от продажи астролистных кленов, даже сортовых. А сортов много. Никаких! Вообще, используя только сорта астролистного клена, можно получить незабываемую картинку как летом, так и осенью. Один из моих любимых сортов – это друмонди выведенный в Шотландии – традиционный лист с белым окремлением. Или Дебора весной лист пурпурный, летом зеленый с красноватым оттенком, а осенью – желто-оранжевый. Или популярный royal red с красным листом в течение всего лета. А golden globe – весной распускающийся лист персикового цвета, затем ярко-желтый, далее светло-зеленый есть момент, когда все три цвета присутствуют одновременно. Это фантастическое зрелище. Еще одним интересным видом можно считать клен красный. Не путайте с краснолистными сортами астралистного клена. На красных черешках сидят трех небольшие листья, светло-зеленые сверху и слегка беловатые снизу, иногда даже почти сизые. Но особенно красный клен красив осенью. Прежде чем окончательно покраснеть, лист становится желтым, оранжевым, алым, Красный клен морозоустойчив, нетребователен к влажности почвы. На своей родине в Северной Америке он считается одним из самых засухоустойчивых кленов. В то же время это один из немногих видов, который растет на затопляемых, почти болотистых почвах. Хотя для лучшего роста ему нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт и солнечное место. Наиболее интересные сорта красного клена October Glory, Листья летом глянцевые, зеленые, а осенью малиново-красные. Или Red Sunset – дерево с овальной кроной, богатой палитрой осенних красок, от оранжево-красных до чисто красных. А насколько хорош Амстеронг с пирамидальной кроной? В этот список кленов нельзя не добавить сахаристый клен, не путайте сахарным. Пусть его осенняя окраска желтая, традиционная для нашего региона, но у него очень ажурная крона и изящный лист. А зеленокорый? Представьте себе ствол с корой зеленого цвета и белыми продольными полосками. Это растение украшит вас участок как в летний, так и в зимний период. Есть еще несколько видов кленов с такой же эффектной корой. Их относят к группе змеекор кленов. Но у нас зеленокорый зарекомендовал себя лучше остальных. У нас с вами неплохо себя чувствуют ложно-платановый. Он имеет достаточно много сортов с необычной окраской, но, если честно, я не очень его люблю. Дерево смотрится очень массивно, а сорта, как правило, слишком вычурные. Но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Вы думаете, это все? Нет. Видовое разнообразие кленов достаточно велико, и о каждом виде можно говорить до бесконечности. Не все клены великаны, достигающие 10 метров, есть и более мелкие. Так клены могут иметь кустовую форму – это клен генала. Татарский клен, который, увы, встречается только в городских посадках, а осенний клен. В южных регионах его многие считают сорняком, экологи хватаются за голову, он очень быстро разрастается и вытесняет местные виды. У нас с вами он ведет себя более скромно, а фламинго давно завоевал сердца наших садоводов. Представьте себе, весной дерево покрывается нежно-розовыми листьями, затем лист становится зеленым с белой каймой. Так что и у нас может получиться отличный праздник кленов, не хуже, чем в Японии. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Приезжайте к нам в садовый центр. Оставляйте комментарии. До скорых встреч.